с вами виктория добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу вам рассказать как сделать котлеты для бургеров фарш для котлет мы с вами приготовим вместе сформируем их и также я покажу как их правильно нужно обжарить я буду использовать филе говяди рекомендуется использовать говядину не менее 15 жирности говядину нарежу на небольшие кусочки говядину я буду перекручивать на мясорубке с крупной решеткой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 И продолжаем обжаривать еще по 2 минуты с каждой стороны. Делайте ту прожарку, которая вам больше всего нравится. Котлеты готовы. Перекладываем их на бумажное полотенце. А если вы хотите посмотреть, как с этими котлетками я приготовила бургеры, то ссылочку я вам оставлю в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!